Здравствуйте, меня зовут Лена Цыганок, руководитель агентства Турбанжил. Сегодня я нахожусь в самом лучшем отеле, в красивейшем месте – это Макс Рояль мир Высочайший уровень сервиса и максимальный комфорт вы почувствуете в данном отеле. В своих гостях это встречает фирменным шоколадом с клубникой и вкусным шампанском. Дальше вас ждут номера от 100 квадратных метров, ну или можно расположиться в комфортной вилле. Что касательно питания в данном отеле. 24 часа в сутки работают не только бары, а также главный ресторан Азур, где вас встречают красной икрой и интересно придуманной подачи. Что это значит? Закуски вы можете выбрать самостоятельно, а основные блюда вам принесут меню планшет, где вы в себе все выберете и повар для вас приготовит. Это очень быстро, очень красивая подача, как в хорошем ресторане. Ну, все-таки не так, как на шведском столе, вы самостоятельно себе выбираете и почувствовать действительно комфорт ресторана. Но это еще не все, вы можете покушать не только в основном ресторане в любое время и выбрать для себя завтрак, обед и ужин, когда вам будет удобно. А также работают еще аля рестораны, такие как Рыбный, итальянский и турецкий, где вы также можете прийти на завтрак, обед и ужин. Помимо этого, есть еще по предварительной резервации а лекарды рестораны. Это азиатский и стейкхаус. В азиатском ресторане работает шеф-повар-филиппинец, вот, а также персонал из Филиппины со Вьетнама, чтобы вы поистине оценили э, всю кухню и колорит дан, э, данного ресторана по напиткам изысканный вкус алкогольных напитков я думаю, здесь оценят самые гурманы здесь можно выбрать Хеннесси, Мартель, 18 лет выдержки Чивас ну и многое-многое другое все не перечислить, я думаю, вы сами для себя выберете это в ресторане или на баре, но для тех, кого алкоголь возможно не интересует или интересует безалкогольные вкусные напитки, всегда можно выбрать свежевыжатый сок любое время это апельсиновый, а на нас свой яблочный. а и при желании можно попросить а еще и другие. Что касательно пляжа, изуминка данного отеля, то что у него три пляжа и один из самых длинных пляжей в Кемере, это две частных бухты, одна галечная, а одна с белоснежным мальдивским песком, это действительно нужно увидеть, насладиться этим отдыхом там, вот, и конечно для полноценного комфорта всегда будут вас сопровождать официанты, которые вам принесут, которые вы захотите напиток или что-нибудь перекусить. Для тех, кто отдыхает с маленькими гостями, вас ждет Макси Ленд. он принимает от 0 до 17, потому для детей на любой возраст, и это действительно так, поскольку в отеле есть хиповское питание, это кашки, это... Пюрешки, это есть дононовские йогурты. Вот, и занимаются профессиональные аниматоры, где поделено все на зоны, для самых маленьких, для постарше. В течение дня происходят разные развлечения, игры. Вот, и это все работает до двух часов ночи, потому чтобы родители могли в удобное для себя время насладиться тем видом отдыхам, которые они захотят. Вечером, конечно же, вас ждет шоу-программы профессиональной. Я думаю, они вас очень порадуют. Что еще хотела сказать по данному отелю? Для тех, кто любит отдыхать не только на пляже, а возле бассейна, вас ждет бассейн с морской водой и с подогревом, когда это необходимо, такое межсезонье. Вот. Поэтому приезжайте в отель «Макс Рояль Здесь можно воссоединиться с природой, можно себя побаловать, отдохнуть. И я вас приглашаю сюда, Елена Цыганок, агентство Турбанжу. Ждем вас у нас в офисе. И Макс Рояльке Мере. До новых встреч.